хотя бы коротко, но позволить себе пожаловаться. 17 июня команда разработчиков «Подземелья и драконов» сделала официальное заявление о разнообразии в этих самых «Подземельях и драконах», где она написала, что мы как бы вот всегда были за то, чтобы в ДНД играли все без исключений, и сейчас тоже стали внимательнее следить за тем, чтобы описания в ролевых играх были сделаны так, чтобы не наступать на мозоли людям, относящимся к тем соцгруппам, с, ко с которых были те или иные детали списаны. В частности, упоминаются там Вистани, которые они считают эквивалентом цыган, а также Орки и Дроу. И эту тройку они будут в следующих книгах там улучшать и э, прорабатывать, чтобы осветить со всех сторон и не дать им остаться плоскими и односторонними. Кого они сравнивают с Орками и Дроу, там не написано, но чисто по цвету кожи mm -hmm. можно догадаться, что Дроу это негры, а Орки это ну, я не знаю, какие-нибудь индейцы, наверное. То есть, э, кто там Живет в лесу, бегает туда-сюда полуголым с топорами друг за другом. Вот. Но ответом на это заявление была волна обсуждений и в основном осуждений в интернетах. Что мол, это все ужасно, вы идете на поводу воинов соцсправедливости, так нельзя, верните мне моих орков и моих друг. В этом противостоянии я полностью на стороне визардов, что случается не так уж часто, обычно я на стороне интернета. Потому что, ну, как бы, все довольно просто. То есть, редконить всякие там злобные расы, такие вот, нас прислепленные из того, что было в каких-то далеких 70-х годах, во что-то более глубокое, более разностороннее, это же просто замечательно. Это неотвратимый процесс, и это довольно сложно делать. И пусть этим занимаются люди, которые сидят там на зарплате у них, а не мы с вами. И если им не понравится, что они там наделают, то можно будет потом просто отвернуться и не читать то, что они не напишут. Давайте отойдем на шаг назад и будем разбираться, что вообще тут происходит. Такие вот аналогии элементов сеттинга и элементов нашего мира, они называются вообще по-умному кодированием. Кодирование активно используется в наспех сделанных сеттингах, когда вы вот садитесь э, играть и э, с одной стороны не хочется долго тратить какое-то время на то, чтобы что-то там такое хитрое сделать, а с другой стороны э, такой стандартный generic фэнтези уже всем надоело Поэтому, как бы, вы садитесь, и за пять минут вам ведущий объясняет, что эльфы у него это такие, ну, знаете, такие англичане, такие чоборные, высокомерные, и чайкиют постоянно. А гоблины это такие французы, они там вот жить не могут без вина, они едят лягушек и чуть что сдаются. А кентавры это такие викинги, они все в рогатых шлемах, с топорами, на лодках, и любят грабить и убивать. И все как бы, даже вот 5 минут мне это не заняло, может минуту я это вам рассказывал, и уже в общем-то как бы что-то такое есть, есть какие-то там социальные, э, социальные группы, какие-то взаимодействия, уже понятно как плюс-минус, да, как отыгрывать э, э, ну, среднего гоблина, среднего эльфа и э, среднестатистического такого же кентабря. Вот, и дальше все, как бы можно, можно дальше уже не обсуждать с этим так как-то абстрактно, а все, вы там, я не знаю, сидите в таверне, как у вас там модули начинаются. Вот, но эм, в каком-то из старых видео я, кстати, советовал не использовать в описаниях, по крайней мере, избегать вот такого вот кодирования. Ну, потому что, с одной стороны, это просто лень ваша э, светится, когда, э, когда вы хотите так сделать. А с другой стороны, сказав, что там гоблины, скажем, это французы, вы что-то объяснили, конечно. Но что вы сами точно не знаете. Потому что один из игроков у вас вообразил уже гоблинского такого императора в три из города, глядящего вдаль и э, мечтающего завоевать мир. А другой задумался там о гильотине, о том, как они ему, э, ее используют. И еще один стал строить планы противодействия гоблинским мушкетерам. Кодирование это вообще такая довольно тонкая и проблемная иногда штука. Потому что вот это кодирование, оно происходит где? Оно происходит на этапе взаимодействия уже готового продукта с его потребителем. Если я буду водить каких-нибудь французов, не гоблинов, а настоящих французов, ну или скажем японцев, да, с использованием для орков фраз типа «Где орки, там разборки!» Или там, я не знаю, «Ты че усы такие отрастил? два что ли?» То эти фразы, ну или похожие фразы на языке, понятном этим француза японцам гипотетическим, эти фразы они у них не вызовут никаких ассоциаций. Поэтому кодирование никакого не случится. Они просто подумают, что «Ну, так вот, как у меня выдумались вот такие вот орки». Ну ладно, как бы выдумались и выдумались, поехали. Поглядим, что там дальше будет. Но если это сделать с человеком, знакомым с первоисточниками, то у него закодируется тогда концептуальная аналогия орков или с Дагестаном в первом случае, или с гобниками в другой. И в самом кодировании такого ничего совсем уж плохого, такого имманентно плохого нет. То есть некоторые все-таки считают, что это такой инструмент для злобных фашистов, которые, скажем, вот, ненавидят негров и выпускают своих орков как аналоги негров, и потом их с удовольствием на играх, на играх мочат, потому что э, настоящих нельзя за это э, сажать. Ну, возможно, такое бывает, но это какой-то такой крайний случай, и тут проблема не в кодировании, а в том, что визиты к врачу пропускать не надо, и то, что психиатр прописал, нужно пить по расписанию. На ролевые игры тут отвлекаться как бы негативно. Такого лично я в играх не видел. Ну и, опять-таки, может быть это где-то есть, но это уж сильно что-то. Чаще просто, если орки не выбегают из засады с едоганами на голову, а начинают как бы там, слыши, сюда иди, и докапывание там кусам как дварфа, то человеку, подкованному, просекшему аналогию, достаточно дальше вспомнить всякие там пацанские подходы и устроить разборки, выяснив, с какого вообще эти орки района, и что это им впадлу за базар ответить. Ну или в другом случае, если где орки, там разборки, то э, если после разбора орки у вас убегают обратно в лес, или куда там они убегают, то э, нужно не расслабляться, а ждать вот-вот возвращения их с еще более большой командой, с вооруженными до зубов братишка. Плохого здесь довольно мало, честно скажем. То есть плохо это вот держаться такого вот плоского уровня аналогии, не додумывать его самому, не доводить до какого-то завершения, и не копать первоисточник лужи. Скажем, в том же Дагестане были всякие языческие доисламские пантеоны. И верования, и, ну, так же, как на Руси были дохристианские, у них были доисламские. И дальше потом это как-то видоизменялось, тоже довольно э, забавно. И оттуда много забавного можно вытащить и выцепить. И про фетиширование, и почитание камней, скажем. И про богов-громовержцев, и про плохо ведущих себя богов или богинь, которых наказывает окаменением солнца. И так далее. И вплоть до лингвистических особенностей нескольких э, кавказских языков, в которых нет единственного числа у слова «бог». И даже именно отдельно взятых богов пишется с множественным окончанием. То есть, как бы э, вроде как, каждого из них считается много. Из этого уже можно сложить, ух, каких орков, которые будут, там, скажем, только на, цве, на свету так, быковать, потому что они знают, что иначе Грумш или кто-то у них за главного, заметить, что он несмирный и молнии начнет в них шмалять. А у себя в пещерах они как бы такие тихие, расслабленные, спокойные. Вот вам сразу и кусок сеттинга, и пантеон, и сюжет. И все это опять-таки за пару минут из пары деталей, случайно вспомненных из головы. Потому что где у меня лежит книжка, из которой это взято, я в данный момент ни жизни не найду. И возможность таких вот заимствований хороша почти всегда. Ну, в ролевых играх, во всяком случае, в жизни сейчас тоже многие стали к ней цепляться. Но если к ней идти от кодирования, ну, что же, бывают такие пути, бывают и более извилистые, и ничего там плохого нет. И именно это собираются сделать визоры. Они там пишут с открытым текстом, что они собираются, скажем, нанять консультанта по цыганам. И чтобы глубже проработать вот, вистане из «Проклятия Страна». Раз они уже цыгане, то давайте их проработаем получше. Давайте добавим какие-то элементы их культуры. И давайте введем нескольких каноничных, с их стороны введенных, персонажей вистане, Которые будут не просто как бы коней красть или что там они еще делают. Дальше, что они еще хотят сделать в новых книжках вот, по Эберону и по Вилдемаунту. Цитирую, это... Сделать орков и темных эльфов настолько же морально и культурно сложными, как и остальные расы. Ну и что здесь плохого, скажите мне, пожалуйста. Если вам не нравятся такие орки или такие дроу, то выкиньте этот кусок. Выкидывать всегда легче, чем добавлять. Или другое имя, скажем, дайте. Скажем, оставьте их культу, вот, вот, культурно-детальных орков для полуорков или там, для хоб-гоблинов, для кого угодно. А орков оставьте тупыми, зелеными, черными и, и так далее, какие там они них есть. Оставьте их тупым зверем. Тупых монстров, которые просто такие вот злые, потому что они злые. Ну или как в тех же забытых царствах, они злые, потому что они были созданы злым божеством. И вот хаотичное божество делает себе хаотиков, а э, лофульное делает себе э, лофу. Ну, как бы тоже ну, концепция, в общем-то, недалеко у них уползла, хоть и пыталась. У Толкина орки были злыми, э, потому что книжку он как бы не про орков писал, они там так как бы сила природы, ну то есть наоборот, сила войны и индустриализации. А то, что он их татар-монгол взял, это как бы не просто по описанию видно, это он в письмах и черновиках так объяснял, что хотел специально взять какой-то типаж, который противен обычному европейцу. Ну, как бы так уж получилось у Ну, для англичанина, в общем-то, татаро-монгольское иго – это такая какая-то абстрактная и далекая вещь, как для нас, я не знаю, печенеги и половцы, ну, до недавнего момента, или какие-нибудь там, не знаю, Конго или Бангладеш. Про иго мы все-таки пару лет в школе учили, а про Конго, даже если где-то и по упоминалось, я, честно скажем, не помню, чтобы упоминалось. Э но если да, то было это весьма-весьма вскользь. А ведь там тоже как бы, много чего происходило и страшное количество народу загубили Сравнительно недавно. И я когда-то делал отдельное подробное видео о различии между расой и монстром. Вот там больше как бы, деталей, но вообще монстров в таком общем случае делать проще и менее опасно. Ну, не получится так не получится но столкновение загубите но ну, будет это столкновение так себе и дальше можно будет уже исправляться если вы хотите выписывать целую такую вот цивилизованную масштабную культуру основанную на вот кучьем пантеоне жертвоприношениях, ненависти к ближнему нужно очень хорошо подумать в некотором смысле у того же сальваторе у него получилось Потому что иначе его книжки не были бы настолько успешны. С другой стороны, сюжет книжек как бы топчется вокруг одного, но может быть двух, если взять совсем первые книжки. Персонажей, которые идут против течения. То есть это как бы стандартная такая антиутопия. То есть все вокруг плохо, а мы тут в белом пальто стоим красиво. Внутренней тяжелой борьбы у Дриста до Гордона нет. Он не вынужден там не сдохнуть. Подавлять все эти инстинктивные позывы всех вокруг, покусать и покромсать. Он просто тупо не такой, как остальные. И за это он получает с двух сторон. От людей за то, что делали его сородичи. И от сородичей за то, что он не делает того, чего они от него ждут. Что будет там в Вилдемаунте? Ну, поживем, увидим. Пока что спасибо за внимание. Извините, что немножко сегодня просто сидел и жаловался. Меня зовут Радарас. Я сегодня э, вот, жаловался на тех, кто жалуется, что ВТЦ прогибаются под воинов в суд справедливости и меняют любимую игру в угоду новым политическим ориентирам. Если понравилось, увидимся еще. В следующий раз будет что-нибудь еще веселее.